Друзья, всем огромный привет! Сегодня у нас четвертый урок курса Lightroom от А до Я и мы разберем с вами тоновую кривую в первой части урока мы поговорим с вами немного о теории чтобы вы понимали как устроена кривая а также научимся работать со свето-теневым рисунком изображения с использованием трех разных инструментов работы с кривой rgb во второй части мы с вами научимся работать в цветных каналах вы очень быстро научитесь усиливать цвет на фотографии и конечно же получать интересное тонирование и киношную картинку на своем изображении давайте возьмем для примера две фотографии портрет и городской сюжет эти два жанра включают различные Требования и поэтому использование тоновой кривой в одном и другом случае отличаются. Давайте сразу отметим основное и главное правило обработки: использование тоновой кривой является добровольным творческим приемом, и вам решать, использовать свои обработки кривые или нет. Я считаю, что в любом случае надо знать и понимать, как работает кривая, для того, чтобы эффективно ее использовать. И наоборот, как, например, в случае с портретами и пейзажами я часто обхожусь без кривой, а навожу красоту при обработке различными другими методами ведь самое главное это сделать качественный кадр а обработать его можно по-разному и чем грамотнее вы используете свет в кадре неважно какой искусственный или природный тем качественнее изначально ваш исходник и тем легче и приятнее обрабатывать такую фотографию. Есть два замечательных, на мой взгляд, семейных фотографа, чье творчество не оставит никого равнодушным. Это Анна Ростовцева и Илья Двойковский. Так вот, в своей обработке Анна часто и эффективно, эффектно использует тоновую кривую. А Илья добивается превосходного результата, даже не касаясь этого инструмента. За работой Анны я наблюдал по ее туториалам в интернете. А вот у Ильи проходил двухдневный мастер-класс и знаю о чем говорю не понаслышке. И в этом видео мы с вами ответим на два основных вопроса, которые вы мне часто задаете. Что такое тоновая кривая и как ее использовать при тонировании, цветокоррекции, в общем при обработке фотографий. А для начала я хотел бы заострить ваше внимание на RGB и далее вы поймете почему. Так что же нам говорит Википедия? Итак, RGB это аббревиатура английских слов Red, Green, Blue красный, зеленый, синий. RGB – это адаптивная цветовая модель, описывающая способ кодирования цвета для цветовоспроизведения с помощью трех цветов, которые принято называть основными. Выбор основных цветов обусловлен особенностями физиологии восприятия цвета сетчаткой человеческого глаза. Наиболее распространенное цветовое пространство с использованием модели RGB – это sRGB. Имеет по многим тонам цвета наиболее широкий цветовой охват, который могут передавать устройства. И поэтому для сохранения изображения и далее публикации в соцсетях, я очень часто в своих видео рекомендую сохранять фото именно в этом цветовом пространстве. В sRGB. И модель RGB появилась не в чьей-то фантазии, не в чьей-то умной голове. Это физика цвета. И если вы на черную стенку посветите с небольшим смещением прожекторами трех разных цветов, именно синим, зеленым и красным, то в центре, где равномерно накладываются все три цвета, у вас будет нейтральный белый цвет, а при наложении красного и синего получается фиолетовый цвет. При наложении красного и зеленого мы видим желтый. Синий и зеленый вместе дает голубой а если мы будем повышать или понижать насыщенность одного или какого-либо другого цвета, то мы таким образом можем наблюдать богатую гамму различных оттенков того или иного цвета. Вот как на этой картинке. Компания Adobe далеко не первая компания, которая отцифровала все цвета и позволяет нам создавать различные комбинации и оттенки. Как, например, в панели цвет в фотошопе мы можем наблюдать вот такое окошко, которое позволяет нам или пипеткой, или вручную, ставить значения и получать нужные нам оттенки при обработке фотографий. И таким образом мы, работая с цветом, обрабатывая наши фотографии, можем получать просто невероятное количество комбинаций, которые даст нам каждый раз новый цвет, новый тон, новый вариант цветокоррекции. Все инструменты, которыми вы пользуетесь, и при цветокоррекции, и при тонировании, все построены работают по этому принципу RGB. А если вас интересуют такие понятия, как цветовой круг, сочетаемые цвета, комплементарная пара, цветовая схема, обязательно посмотрите видео по подсказке сверху или по ссылке в описании к этому видео. В Lightroom тоновая кривая, как и раздельное сплит-тонирование, построены по такому же принципу, с учетом комбинации цветов RGB, то есть красного, зеленого и синего. И теперь давайте посмотрим, как это работает. Итак, друзья, вот наша первая фотография, с которой мы будем работать. Я сделал уже здесь базовую настройку, цветокоррекцию, добавил немножко раздельного тонирования, но тоновую кривую пока не трогал. И да, эта фотография не обработанная сейчас. Как вы видите, в правом уголочке у вот здесь стоит у меня до. Давайте я сейчас нажму слэш, и вы увидите результат обработки. Так вот, фотография это уже обработана и в принципе имеет достаточно неплохой результат. И давайте мы сейчас дальше продолжим работать уже непосредственно с тоновой кривой. Итак, друзья, вот инструмент... Тоновая кривая. Как вы можете заметить, здесь три цветных канала. Те самые RGB, то есть Red, Green и Blue. Красный, зеленый, синий. И есть общий канал, который отмечен вот таким вот кружочком. Это как раз то место, где все три цвета сочетаются. Помните, мы светили прожекторами на стенку? И там у нас в центре появилось белое пятно. Так вот, это как раз и есть вот тот самый момент, когда все три цвета сочетаются. Далее, в девятой версии Lightroom появился вот такой инструмент, кругляшочек. Если у вас более старая версия Lightroom, то у вас этот переключатель будет находиться, по-моему, где-то вот здесь. Вот, в правом нижнем углу вот этого инструмента, тоновая кривая. Теперь давайте заглянем в основные настройки. Я здесь специально контраст не трогал, он у меня, видите, стоит на нуле. И, конечно, эту фотографию можно немножко улучшить, сделать поконтрастнее. Но ползунок «Контраст» работает достаточно грубо. Он не понимает, в каких местах лучше усилить контраст, в каких ослабить. Он делает это ну, просто вот таким вот общим махом, общим скопом. И это дает достаточно грубый и не такой красивый результат. А в тоновой кривой мы можем использовать абсолютно любые полутона. И почему? Давайте наложим шкалу и посмотрим, как работает тоновая кривая. И при наложении мы с вами видим, что внизу у нас самая темная точка, сверху у нас самая светлая точка. И это касается и канала RGB, который при регулировке содержит в себе все три канала. И то же самое, если вы работаете отдельно в каждом канале, вы также не забывайте, что снизу у вас самая темная точка в левом нижнем углу, а в правом верхнем углу самая светлая точка. Итак, друзья, при помощи канала RGB мы работаем только со светотеневой схемой. И кривая позволяет нам локально отрабатывать контраст, в отличие от ползунка, который находится в основных настройках а теперь давайте по порядку как же можно работать с кривой rgb Начнем слева направо. В левом верхнем углу окошко «Тоновая кривая» есть вот такой вот маленький значок. И он здесь находится неспроста, если мы на него кликнем. И обратите внимание, я сейчас курсор навел на светлый участок, и у меня тут же на кривой RGB образовалась точка. И это именно та точка, которая отвечает за этот светлый участок. И если я этот светлый участок хочу сделать, например, посветлее, то я просто аккуратно зажав левую кнопку мыши, потяну немного вверх. И как вы видите, фотография стала не только светлее, но и на самой шкале, на самой кривой точка приподнялась немного выше. Дальше я перехожу, например, не в самые темные участки, а вот такие вот, немного средние. Обращайте внимание, сразу на кривой у меня появилась точка. И теперь я эти средние участки сделаю слегка потемнее. Также зажав LKM, только потянув уже вниз. Теперь смотрим на кривую. У нас появилась такая легкая S-образная кривая в канале RGB и давайте посмотрим, что мы сделали. То есть мы просто на все отключим действие этого инструмента. Вот такая немножко у нас с дымкой была фотография и вот такой вот мы добавили контраст. И этого для этой фотографии даже в принципе было бы достаточно. Но я здесь поработал только с двумя точками. И выбирая на изображении любые оттенки, вы можете также аккуратненько делать их посветлее какие-то участки потемнее, и наша кривая моментально включает в себя дополнительные точки и дублирует все наши действия, появляются дополнительные изгибы на этой кривой. Когда вы работаете вот именно таким способом, старайтесь не делать так, чтобы точки были очень рядом и чтобы они резко изменяли свое положение. У вас тогда появятся просто некрасивые контрасты некрасивые переходы между светлыми и темными участками то есть ваша кривая должна иметь всегда плавные изгибы и переход от точки к точке не должен выглядеть как резкий такой обрыв итак мы разобрали с вами вот этот самый крайний инструмент как можно работать с кривой это не очень удобный способ его гораздо удобнее использовать аналогичный способ в фотошопе и этот способ используют когда например обрабатывают ну что-то увеличенное вот скажем так глаза То есть когда делают ретаж глаз тогда увеличивают и очень легко использовать этот инструмент потому что на самой кривой нащупать где светлые оттенки где средние оттенки очень тяжело так вот вот эта так называемая пипетка она очень помогает в таких случаях в lightroom этот инструмент честно скажу не очень удобный я им практически никогда не пользуюсь если вам в вашей кривой что-то не понравилось вы всегда можете кликнуть вот сюда Вид кривой задать и нажать линейная. И ваша кривая сбросится до первоначальных, скажем так, заводских настроек. Теперь давайте перейдем к следующему инструменту. Вот этот значок в виде S-образной кривой. Нажимаем сюда. И у нас сразу открывается дополнительная панель. Если у вас Lightroom старой версии, то у вас переключение будет находиться вот здесь в левом нижнем углу. Далее, как работать с этим инструментом? Ваша кривая разбита сразу на четыре составляющие. То есть это самые темные участки, тени. И двигая ползунок тени вниз, мы, как вы видите, получаем такой легкий изгиб в темных участках изображения. Далее средний. Мы можем подвинуть выше или пониже, получить дополнительный Контраст в темных участках. Светлые можем приподнять. И блики, например, можем опустить, чтобы убрать излишнюю светимость. Мы получим также еле заметную S-образную кривую, но которая позволит нам сделать более тонкий контраст изображения. И если мы отключим с вами эту панельку, то мы увидим, чего мы добились. Также дополнительно вы можете двигать вот здесь. И таким образом получать дополнительный сдвиг в гистограмме который вам позволит слегка осветлить или затемнить те или иные области. Этот инструмент очень похож на инструмент, который есть в Photoshop и называется он уровни. Вот когда вы сдвигаете значение гистограммы, вы таким образом можете также делать дополнительную регулировку в средних, светлых и темных участках изображения. Еще раз, друзья, обращаю ваше внимание, что при обработке фотографий имейте в виду, что все это очень индивидуально. Нет каких-то готовых специальных рецептов. А использую Т с образную кривую именно для того, чтобы слегка затемнить темные средние участки и светлые осветлить, таким образом создав дополнительный контраст, который мы наблюдаем, используя свойства нашей сетчатки глаза. Двумя кликами можно сбросить все параметры параметры до первоначальных, если вам что-то не нравится, и продолжить работу с тоновой кривой. Также, если вы будете двигать вот здесь, обратите внимание, ползунки также будут двигаться. Но при этом у вас не фиксируются точки. У вас точка динамичная, она одна, она перемещается в ту область, которую вам нужно. И у вас высвечивается сразу некая подсказка в виде вот этих дополнительных изгибов светлых участков, где вам подсказывают, как вы можете плавненько сделать изгибы вашей кривой и получить дополнительный контраст. Вот эти светлые участки можно использовать как дополнительную помощь при построении кривой но всегда смотрите на фотографию потому что вы работаете не с кривой не с этими показателями вы работаете с изображением а кривая это всего лишь инструмент который позволяет вам делать ту или иную коррекцию света теневого рисунка выключим посмотрим вот такая у нас фотография была без кривой и вот такая фотография у нас при наложенной S-образной кривой. При этом светлые участки, как вы можете заметить, я сильно прижал и получил такое мягкое изображение во всех светлых участках. Итак, друзья, все значения я сбросил. Двигаемся дальше слева направо. Выбираем теперь канал RGB. Посмотрим, что же предлагает нам этот инструмент. Итак, ну, во-первых, здесь у нас есть дополнительные заготовочки. И если мы сюда кликнем, то мы можем выбрать сразу средний контраст. Как вы видите, у нас появилась вот такая вот легкая S-образная кривая с расставленными уже точками, которые вы можете дополнительно доработать. И есть сильный контраст. Вот такой вот он немного посильнее. Давайте я выберу средний контраст. И теперь, например, я хочу добавить такой легкой винтажности этому изображению. И для того, чтобы нам это сделать, нам необходимо точку черного и соседней точки приподнять немного выше. В сторону светлых тонов таким образом осветлить самые темные участки сделать их более такими дымчатыми и тени в этом случае становятся более такие бархатистые мягкие более интересные использование этого инструмента вы часто можете видеть на фотографиях любимых вами фотографов за которыми вы следите Итак, друзья, а теперь маленький лайфхак. Когда вы двигаете просто мышкой вот эти вот точки, то ваша кривая, она очень сильно извивается, и вам тонкие настройки нащупать очень тяжело. Первое, что вы можете сделать, при зажатой кнопочке Alt удерживаете начинаете двигать точку и ваше движение становится более плавные далее друзья если вы не хотите двигать эту точку влево или вправо а только вверх или вниз вы зажимаете кнопочку shift и теперь программа вам не позволяет двигать влево или вправо а вы можете двигать только вверх или вниз Итак, запомнили кнопочка alt плавные движения в любую точку координат, при зажатой кнопочке Shift вы сможете двигать кривую только вверх или вниз. И как я уже говорил, я хочу сделать это изображение винтажным. Итак, давайте я зажму кнопочку Shift и приподниму вот эту точку слегка повыше. Этого недостаточно, нужно поднять, наверное, и вот эту точку, которая находится рядом. И вот, как вы обратили внимание, при такой значении с образной кривой, когда мы вверх ее практически не изменили, а нижнюю часть я немножко задрал слева у нас появляется вот такой красивый винтажный рисунок итак давайте посмотрим без кривой с кривой а если вы любите более тонкие настройки вы можете кликнуть на любую точку вот она закрасилась у вас белым цветом теперь вы можете просто вручную изменить ее положение я выделил левое окошко и теперь могу подвигать ее влево или вправо а выделив правое окошко Увеличивая, я могу приподнять эту точку вверх или опустить вниз. Таким образом можно добиться тонких аккуратных настроек контрастности таким образом друзья используя этот инструмент вы можете создать просто множество кривых которые вы будете использовать при той или иной фотографии но согласитесь что очень тяжело запоминать ту или иную кривую и каждый раз подстраивать ее под какую-то новую фотографию для этого в инструменте тоновая кривая у нас есть возможность создать маленький пресетик именно для кривых что для этого нужно сделать кликаем вот сюда задать и здесь у нас есть кнопочка сохранить кликаем сохранить у нас вываливается вот такое вот окошко и мы в названии соответственно можем добавить ну, например вот так вот "Винтаж 1 сохранить как вы видите у нас сразу вид кривой появилось название нашего пресета если мы с вами сбросим до первоначальных настроек, то этот пресет в панели всегда может нам помочь и сделать быструю корректировку, которую мы уже можем дальше слегка немножко довести и подстроить по ту или иную фотографию. Если вы сюда добавите хоть одно малейшее дополнительное движение и измените положение любой точки, хоть даже на единицу, кликните дальше сюда на вот эти треугольнички «Задать», то у вас опять появляется кнопка «Сохранить». Вы нажимаете, вы можете либо заменить, либо дополнить сюда и сделать другой пресет. Либо этот пресет можете удалить. Он, правда, у вас сохранится до того момента, пока вы не перезагрузите Lightroom. Как вы только перезагрузите программу, то удаленный пресет исчезнет из вот этого списка задать. Я, честно говоря, не изучал возможности, сколько пресетов здесь можно сохранить. Кто озадачился таким вопросом, пишите в комментариях, мне будет очень интересно.